Назвальте бросили, пешком пошли. Озеро Яровое, 24 марта. Да-да-да. Снова рыбалка, в общем. В ночь. Прямо? Время 18.49. Да, Я да. поймал, короче, карася. Не, немного нормально. Не Серега психует. А? У него не получается. Не, ну... не, не проваливается. Ага, давай, давай. Что, Серега клетать, а нет. Пока не знаю еще. У меня сейчас будет клевать. Все ловит оказывается здесь. Блин, запотевает, только сразу все прямо не знаю, как видеосъемку вести. Ой, Боня, что такое? Я никак удочку выставить не могу. Вот сейчас покажу как надо клевать. Ловить рыбу надо. Вот. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Сергей продолжает расстраиваться. Что, клюет? Да, Мяша одна. Же... Одна Мяша. Да, кузов не да. Сейчас вот это, короче, раз-раз заклюёт. Вот так вот в общем рыбалка. Одни? Да. Вот эту сейчас поднял, и все тишина. А это вот смотри получается. Вот видишь, лежит. Буквально тут еще сантиметр, наверное, полтора. Угу. А та выше сейчас поднята, получается. Блин. Сейчас сразу клюнула, да? Да. Блин, раскрыл секрет, похоже. Секретные. А это что-то? Да что такое? нет, нету? А, Рыба. Рыба есть. Ловить ее надо ну, уметь, да, как не все нет. говорят. Не, ну я там мне в комментариях пишут, что рыбалка не моя, а полностью они согласен. Спе они специально пишут, чтобы что им больше досталось. Полностью согласен. согласен. Как мужчина еще что сказал? Что сказал? Вам рыбы хватит, да? Но. Ну. Да. Кто кто-то, видишь переживаешь, что ему не хватит. Так, есть контакт. на камеру не утопить. Вот ну, так да, ты был. сейчас Сергею покажу, в общем, как вот еще надо вытаскивать и все. Вот, Серега, запомнил? Uh -huh. Ну все, сейчас камеру -то отключаю, потом видео будешь смотреть, если не получится. Все, вот. поймал что ли? Блин, две, две удочки у него в раз походу. Вот. Вон она что походу? Короче, половину рыбы-то, похоже, не заснял я. Что такое? Ну как закрываю. Этот. Что, тянешь, да? Не-не-не. Ну и час, идет запись. Смотри. Тоже нету. Голу. Непонятно. Непонятно. Пока мой. Ах, запутался что ли. Точно запутался. Мой карась, пока у меня клюет, короче. Ой, кого? Пока, короче, карась клюет. Мой ручной он у тебя правая удочка клюет. Опа. Мой ручной окушок, у сережки Голья, всю приманку сожрал Непонятно как-то Как-то непонятно Ну в общем, вот четыре штуки я уже поймал вот так вот. -вот. Время 20.54. Вот мой лов. Вот один карасик такой неплохой. Да, на видеокамеру я время на промежуток снимаю. Он а вон на живчики. Ротана одного вон он поймал. Сейчас пошел по всем лункам бегать. Казал это, у него не клев. Не количество вернее сейчас тут лунок 50 -а бежит в округе. что серега клюет у тебя уже в общем второго почти поймал он короче я у него теперь на две удочки должен ловить и он там на две удочки ловит конечно он так больше всех поймает как-то вот так вот тут Время 22.39. Все, Серега сматывает удочки. Надергал он, вон там, он рыбы. Шапку, на чем-то в рыбу бросил, на самую крупную закрывает. Вот столько он рыбы надергал. Я вот столько рыбы надергал. там у меня караси то есть. Чего у тебя? Это Это не не клюет. На улице как-то в общем холодно стало. Падка вся иния. Покрылась изнутри, хоть у нас и печка топится. Но чувствуется прямо холодно-холодно. И ветерок вроде какой-то начинается опять маленький. Угу. Вот так вот тут, в общем, рыбалка закончилась 24 марта.